Ну, на примере простуды я сейчас объясню. Вот заболевает человек, вниз состояние ухудшается, он температурит, у него начинает работать иммунитет. И он спонтанно выздоравливает. Вот, но не к той же точке, а чуть-чуть ниже, чтобы полностью восстановить свой потенциал, ему еще надо ну, недельку-другую, чтобы прийти в себя окончательно, вот, на тот же уровень. Вот. Если в это время ничего с ним не случается, вот так он, как говорится, восстанавливается до своих 100%. Вот. Но бывают ситуации ну, посложнее. Он перенес стресс накануне, также вот заболевает, но, но сил организма не хватает. И он уходит в декомпенсацию. Вот она декомпенсация. И тут подключаются препараты, антибиотики. Его госпитализируют, если там пневмония, например, или тяжелый бронхит, или какие-нибудь гнойные осложнения начинают ему там процедуры делать специальные, и он опять, соответственно, поправляется, но вот опять же не доходит до прежнего уровня, энергетика у него не восстанавливается. Ему опять же нужно после тяжелых каких-то вот таких перенесенных болезней, ну, сроком полгода, чтобы опять же набрать прежний энергетический потенциал. Вот это очень важно. Это вот очень важно понять, что в этот момент человека надо охранять, и он должен о себе тоже стараться заботиться. Но большинство это не делают, вот и представьте всего, он не успел восстановиться, ну потому что детей надо кормить, потому что там какие-то стрессы на работе или в семье, и он опять уходит в декомпенсацию, но также ему помогают. Ну вот он э, опять выздоравливает как-то. Но опять же его потенциал еще ниже прежнего. И вот, ну вот эту пунктирную линию я сейчас проведу. Это вот условная такая зона компенсации, граница компенсации. Вот вторая пунктирная линия это будет э, э, зона хорошего самочувствия. Вот видите, он уже... В этот раз он даже до хорошего самочувствия не, не дорос не, до, не дошел, как говорится. Вот. Ну и опять же вторичные осложнения могут начаться. ну допустим ревматизм присоединился. Вот. или я не знаю какие-то осложнения в виде инфаркта или нарушение мозгового кровообращения произошло. И он уходит еще на один круг, и вот таким образом он становится инвалидом. Человек вот, ну, получает инвалидности Из таких вот, вот, вот с таких как бы уровней его уже вынуть и поднять до прежних значений, его сделать стабильным. Очень сложно, нужны огромные ресурсы, но и большое количество времени. Вот. вот такой путь. Ну и, конечно, в конечном итоге это состояние становится совершенно нестабильным. И какая-то маленькая причина, ну вот как у известной певицы, буквально ну, натертость, повреждение кожи. Может привести к фатальным таким последствиям, потому что ну, нет возможностей. Вот. И вот, вот эти стрелочки вот, очень важны. Почему? Потому что вот здесь, вот здесь, вот, можно человеку очень хорошо помочь, если взять паузу. Взять тот тайм-аут человека м -м, обложить опекой дать ему возможность восстановиться вот с помощью методов практики синхронии. вот и Я много раз наблюдал таких людей, ну и выводил из криза. Вот. Но далеко, конечно, к сожалению, далеко не каждый способен вот это вовремя понять и осознать, что вот здесь вот надо, надо, надо стараться как-то себя обезопасить, как-то себя э, искать специалиста и, или создавать себе условия для того, чтобы э, удержать вот этот, накопить этот энергопотенциал. Это очень важно. Вот, к сожалению, в медицине таких традиций не существует, и таких традиций, в принципе, они не распространены. Это называется это, в медицине по-простому, реабилитация. Вот. Но сказать, что это было системой, навряд ли можно, потому что основная часть людей ну, вынуждены этим заниматься самостоятельно. Я еще немножко дополнил э, схему, написав вот на верху в левом квадрате практика синхронии, из которой понятно, что и методы могут быть Эффективны вот в периоде восстановления, полного восстановления набора стабильного состояния и самочувствия хорошего. Они также эффективны в стадии, когда процесс болезненный процесс еще компенсирован, то есть организм имеет достаточно ресурсов, чтобы спонтанно восстановить свой потенциал. Вот. Ну и стрелкой э, пунктирной я показал, что эти методы э, в стадии декомпенсации не могут быть основными, но, тем не менее, в качестве дополнительных могут эффективно помогать основным клиническим методам вот, ведения пациента. Вот, пожалуй, все. И поэтому, если бы каждый из нас вовремя бы задумывался, вот эта схема ему позволяет понять, когда, какой человек, в каких стадиях находится, и как бы самостоятельно анализировать свою ситуацию. Вот я надеюсь, что она будет полезна многим. Вот, так что будьте здоровы. Берегите себя.